А вы видели вот такую? Угадайте, как это животное называется, которое в луже живет, без трусиков ходит. И вот так прыгает, вот как этот мальчик. Квак, скажи...